Привет всем! Я решил создать отдельный сайт, вернее блог помимо контакта еще отдельным сайтом на движке WordPress. И я запишу серию видео уроков, в первую очередь для новичков, подробную пошаговую инструкцию от регистрации домена и хостинга до создания самого блога на WordPress. Так, поехали! Сегодня будет первый видеоурок, урок, я расскажу Вернее, запишу видеоурок о регистрации домена и хостинга и привяжу их друг к другу. Для начала определимся с понятиями. Домен ⁇ это имя вашего сайта, всего названия. Например, youtube.com, zberbank.ru, shopdis.biz, yandex.ru ⁇ все это домены. Хостинг ⁇ это место, где будут храниться все ваши файлы от сайта. Итак, приступим к регистрации домена. Домен и хостинг я предпочитаю хранить отдельно. Мне так удобнее. Во-первых, это так чуть дешевле выходит. Во-вторых, если вдруг я решу перенести, изменить. Сменить вернее хостинг, то мне не нужно будет отдельно еще переносить домен. Для регистрации домена я пользуюсь сайтом 2domains.ru, все ссылки я прикреплю к описанию этому видео. Стоимость регистрации здесь домена в зоне RU или РФ всего 99 рублей за год, продление после года по-моему 249 рублей, это очень дешевая цена. Нажимаем регистрация, зарегистрироваться и здесь вводим ваши данные Фамилия, имя, e-mail, пароль, номер телефона, на который вам придет смс-подтверждение, то есть вводите обязательно свой номер телефона, придумывайте кодовое слово и выбирайте секретный вопрос для восстановления вашего профиля, в случае чего нажимаете галочку в согласен и далее нажимаете Далее. Я сейчас регистрироваться не буду, так как у меня уже есть на этом сервисе личный кабинет, я перейду сразу в него. После регистрации вы попадаете в личный кабинет, вот такой вот. В первую очередь, что нужно будет вам сделать, это пополнить ваш баланс. Если вы регистрируете домен в зоне ру либо рф то можете пополнить его на минимальные 99 рублей. Вводите здесь сумму, нажимаете «Далее» и выбираете способ оплаты. После оплаты переходите снова в ваш личный кабинет. Я сейчас оплачивать также не буду, так и деньги у меня уже есть для регистрации домена, домена. Далее вы нажимаете на вкладку Домены, выбираете зарегистрировать домен. Либо, если вы еще не определились, можете нажать подобрать домен. И здесь уже используя пару слов, выбрать себе подходящее название. Очень удобно. Я уже определился с названием сайта, поэтому сразу нажимаю «Зарегистрировать домен». Здесь вводите название вашего будущего сайта. Здесь выбираете, в какой зоне он будет зарегистрирован. У меня, например, будет в зоне «РУ». Там я вставляю «РУ». Если ваш домен занят, то он, система вам покажет, что он занят. Именно моего сайта будет «Freelance.life.ru» нажимаю «Проверить», домен у меня свободен, здесь пока ничего не заполняем, позже я покажу, что здесь нужно писать, чтобы привязать ваш хостинг к домену, стоимость 99 рублей, все поля оставляем как есть и здесь нажимаем «Продолжить». Идет регистрация доменов, подождите. Домен регистрируется обычно в течение нескольких минут, бывает нужно для этого несколько часов, нужно будет подождать. То есть вот freelance.life.ru помещен в очередь на регистрацию. Нажимаем продолжить и ждем пока они, пока он у нас зарегистрируется в системе. Домен мы зарегистрировали, теперь мы будем регистрировать хостинг, я использую хостинг mkhost.ru, перейду на его начальную страницу, это не самый дешевый хостинг, но по моему мнению за несколько лет он показал себя как самый лучший и надежный, за все это время я перебрал уже наверное не менее 10 хостингов и остановился на этом. Хостинг входит в десятку крупнейших российских хостинг-провайдеров и существует из 2004 года. По-моему, в рейтинге хостингов он на первом месте, поэтому я его выбрал и не прогадал. Нажимаете «Заказать», выбираете тип регистрации, виртуальный хостинг. Здесь вводите ваши данные, ваш e-mail и вид регистрации, физическая либо юридическая. Здесь все оставляете как есть. Нажимаете далее. Выбираете тариф хостинга. Я рекомендую на начальном этапе выбрать тариф просто минимальный за 249 рублей в месяц. Здесь выбираете срок, насколько вы регистрируете хостинг. В дальнейшем можно будет продлить, конечно же. Чем больше срок, тем больше скидка. То есть на 3 года скидка составляет даже 36% выбираем месяц и здесь у меня такая система оплаты то что вы платите 249 рублей за, уже за следующий полный месяц а, доплач, а здесь доплачиваете уже 80 рублей за за дни до конца месяца то есть сегодня 22 января у нас за этим 8 дней вы доплачиваете еще дополнительно это если вы регистрируетесь до 15 числа следующего месяца Вернее, наоборот если после 15 месяцев то вы доплачиваете если до 15 числа то наоборот с суммы вычитается сумма, оплата ладно с этим думаю разберетесь здесь нажимаете перенести свой домен так как мы зарегистрировали отдельно уже на, на отдельном сервисе то есть, если бы мы регистрировали здесь его вот, то мы заплатили бы 249 рублей там мы заплатили 99 рублей Нажимаете перенести свой домен. И здесь вводите имя вашего домена. Я сейчас, конечно, вводить его не буду, потому что у меня уже он. Хостинг у меня уже зарегистрирован. И уже есть личный кабинет. После регистрации к вам на почту придет письмо с вашими данными. Вот так вот оно будет выглядеть. Здесь будут данные для входа в панель управления пароль логин и для FTP по FTP я думаю запишу отдельный видео как взаимодействовать с вашим сайтом даже находясь офлайн это очень удобная вещь сейчас я подробно останавливаться на этом не буду сохранить это письмо обязательно куда-нибудь в надежное место, оно вам еще пригодится я перейду сразу в свой личный кабинет на хостинге вот так он будет выглядеть Чтобы добавить ваш сайт на Хостинг, нажимаете Сайты, добавить зарегистрированный домен на Хостинг и сюда вот вводите ваше доменное имя. Так, в моем случае это FreelanceLife.ru. Здесь вы придумываете свое уже имя, логин. Я напишу просто Freelance без разницы что можете хоть что написать и генерируем свой пароль вот этот пароль тоже сохраните нажимаем добавить угу. пишет что у меня недостаточный средств пополните баланс да я забыл что для начала вам нужно будет пополнить баланс сейчас я это сделаю и продолжу видео итак я пополню свой счет Снова вводим доменное имя и вводим логин, пишу просто free, генерируем снова пароль, нажимаем добавить. Он мне пишет, что сейчас ваш абанс будет списан 19 рублей, продолжить заказ, нажимаем продолжить заказ. Почему 19 рублей? Потому что я уже оплатил за месяц и плат занимается за создание дополнительных доменов на сайте. Все, у меня зарегистрирован. Здесь он идет подключается. Ждем некоторое время. От 5 до получаса примерно он подключается у нас. Сейчас нам нужно привязать ваш хостинг к, вам, к нашему домену, который мы зарегистрировали. Что нужно для этого сделать? К вам на почту после регистрации хостинга придет вот такое вот письмо. Вот я вам показывал его. И здесь снизу будет указано NS-данные вашего хостинга для прикрепления закрепок к домену. То есть NS1, mkhost.ru, NS2 и так далее. Вы копируете эти данные. Этот текст я себе его скопировал. Переходите на ваш домен. Нажимаете «Перейти к управлению. Выбираете зарегистрированный ранее домен. Вот здесь вот. Так, домен не активен. ожидайте В течение часа после планеты Ага, нужно будет подождать еще некоторое время после регистрации. То есть иногда это бывает за несколько минут, как я говорил. Иногда бывает, ждать нужно будет час и чуть более. Пока я поставлю на паузу, дождемся его регистрации и продолжим. Итак, прошло около 15 минут. Пробуем снова, нажимаем на наш домен. Есть, у нас все работает. Далее выбираете вкладку «Управление DNS серверами делегирования». Здесь вот убираете галочку, использую DNS сервера хостинга рекру». И вот сюда, вот, как я ранее говорил, мы вот копируем наши сервера. У нас там идет ns1 mkhosting, ns2 mkhost, ns3 и ns4. И нажимаете изменить продолжить работу системы Все мы прикрепили наш домен к хостингу. Теперь они будут друг другом хорошо взаимодействовать. Так что мы сделали мы зарегистрировали сам домен, мы зарегистрировали наш хостинг, вот у нас Freelance Life. Мы прикрепили домен к хостингу и хостинг к домену. На этом видео, первая часть видеоурока о, регистра... видео о регистрации домена и хостинга окончена. Подписывайтесь на мой канал на YouTube, ставьте мне нравится и не забудьте подписаться на мой блог ВКонтакте. В следующем видеоуроке я уже буду подбирать бесплатный шаблон для WordPress и прикреплять его. К нашему хостингу на этом все до следующего видео урока все ссылки будут в описании